Всем хай! Сегодня расскажу вам, как нужно правильно устанавливать кисека, если у вас нет Adobe Flash Player. Uh, многие встречаются с такой проблемой, что плагин Adobe Flash Player больше не поддерживается. На официальном сайте кисека я нашел решение <coughs> этой проблемы. Uh, Суть в том, что вам нужно зайти на ссылку я оставлю ее в описании и файлик наверное тоже оставлю в описании вам нужно будет скачать кисекай сейчас покажу что, что у вас получится в итоге что вы скачаете вы скачаете кисекай и вот такой вот файлик чтобы открыть вам понадобится adobe air после этого способ... вы будете способны просто запустить кисекай у вас на компе без каких либо сайтов и открывать Uh, любой файл вы сможете даже в офлайне, когда у вас нет интернета. Это, в принципе, вся, uh, есть вся решение проблемы. Или все решение проблемы. Файлики будут в описании. Всем спасибо.